Всем привет! Метавселенные, которые оказались лишь в каких-то фильмах еще где-то там далеко и это как будто нереально все уже становится реальностью и эти самые метавселенные, они уже перешли на блокчейн выходит все больше и больше проектов прогнозирует в 2022 году именно тренд метавселенных поэтому в этом видео хочу разобрать один из хайповых проектов в этой индустрии это конечно же... Blacktopia. Сейчас вкратце пройдемся, обзор сделаем по проекту, потом посмотрим, где ее можно купить, на чем, собственно, вообще в данном проекте можно зарабатывать, в том числе и пассивный доход, и где искать дно. Глянем в конце обязательно на графике, по каким ценам лучше покупать токены данного проекта и стоит ли сейчас заходить по данным значениям. Кому данное видео интересно, присаживаемся, Поехали! Перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, информацию одну из первых, и кидаю сначала сюда, а потом уже все транслирую, как вы понимаете, на YouTube. Поэтому присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. В двух словах, ребят, метавселенная – это своего рода мост между физическим миром, да, вот тело, как мы есть, и переходом в виртуальный мир. То есть, по сути, мы можем делать все то же самое, что сделаем здесь, на Земле. Можем то же самое делать в виртуальном мире. Это жить с друзьями, играть какие-то игры, делать какие-то развлечения, ходить на концерты, тратить деньги, покупать недвижимость и все-все-все. Это можно делать в рамках метавселенной. И эту нишу на блокчейне... Проект, который называется Блоктопия, хочет, естественно, захватить огромный кусок этой ниши и быть на передовых ролях. Она построена на блокчейне. Полигон Матик, там быстрая и хорошая масштабируемость и очень низкие комиссии. Так вот, сама Блоктопия это своего рода огромный один небоскреб, который состоит из 21 этажа. Они, как сказали, дают это в честь того, что в биткоина первой криптовалюты 21 миллион эмиссии, поэтому вот здесь небоскреб с 21 этажа. Там вы можете покупать, естественно, недвижимость, то есть чем выше этаж, чем она там дороже стоит. Там вы можете покупать себе офиса, там же вы можете ставить свои там рекламы. Также всю эту недвижимость вы можете очень просто здесь сдавать в аренду и получать за это пассивный доход. Но давайте к этому более подробно. Как и в другом любом проекте, который построен на блокчейне, соответственно, есть здесь свой токен, который называется блок. Его цель и задача это то, что только за него вы можете здесь метавселенной ну как бы это... Как доллар, да, у нас по всему миру, везде можно за доллар что-то купить, так блок топи, вот за блок вы можете здесь купить тоже все, включая недвижимость и оплачивая рекламные там контракты, поход концерты, кинотеатры, ну и все-все-все остальное. И таких людей, которые держат блок, да, токен называют блок или блок -топианцами. ну в общем... Как-то так. Смотрите, здесь есть также пункт Reblock. Reblock – это как раз вот те здания, офиса, недвижимость, которые вы можете здесь покупать. И Adblock – это то, где вы можете делать покупку и размещать рекламу. То есть рекламные бигборды или что-то в этом роде. Делается это здесь совсем просто. Нажимаете здесь вкладочку NFT. То есть посредством NFT это все реализуется. И вот выбирайте, который вам нужен этаж, да, в небоскребе. И можете просчитывать цены, где что и сколько стоит. Вот если взять самый высокий 21 этаж, соответственно, здесь цены будут самые-самые огромные. Смотрите, вот здесь, чтобы купить помещение, вам нужно заплатить будет 3 миллиона токенов блок. А цена, на секундочку, данного токена на сегодня становит чуть более 3 центов. Но был он... По-моему, максимум был у него около 17. Но мы обязательно вернемся, вернемся к графику и посмотрим, что там по ценам. Купить вы можете вот сразу здесь кликнуть на бирже, Это OKEX биржа, KuCoin и также есть обменник. Если вы не хотите на, децентраль... на централизованных площадках купить, вот децентрализованный обменник. Это этот самый QuickSwap в полигоне да? обменник. И здесь вы сразу можете рассчитать, сколько стоит. К примеру, ну, рекомендую покупать, если хотите, здесь токматику. Ну, мы просто сейчас в объем USDT для того, чтобы прикидывать, сколько в моменте чего там стоит. И вот, к примеру, 3 миллиона токенов. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот, чтобы там в небоскребе купить на 21 этаже офис, вам нужно будет заплатить ну, 90 тысяч долларов. Всего лишь навсего. Также проект очень хорошо здесь поступил. Понимаю, что не всех есть деньги, естественно, покупать такую дорогую недвижимость. Там, и это сейчас 90 тысяч. А представьте, цена была там, по 17 центов. Это почти там, полмиллиона долларов стоило на, на самых хаях. И самое интересное, что блоктопии удалось по этим ценам понапродавать, там кучу уже недвижимости. И чтобы ее перепродать, этим людям надо как минимум ждать, чтобы цена вернулась хотя бы не ниже той стоимости, которая она есть. Либо же сдавать в аренду и получать там около 10% годовых по сдачу в аренду. Так вот, если вы просто хотите купить участок, вы можете зайти в пул, называется Job. Здесь выбираете там участок по номеру, к примеру, 35, нажимаете ⁇ Присоединиться ⁇ и, к примеру, вы хотите стать частью владельца недвижимости да, там, и сдавать его в аренду и получать пассивный доход. Вы будете 10% в год получать в монетках блок. Так вот, вы можете залочить 4800 блок, это минимум, и войти в пул владения данного там участка. Здесь вы можете либо 4800 блок внести, либо 9200, либо, ну то есть это слот, один слот 4800 долларов, там, ой, монет блок. Если хотите 10 слотов взять, это будет там 48 тысяч, да, то есть вот таким шагом вы можете только приобрести, вы не можете купить на 10 тысяч блок там и все остальное. Всю эту историю можно купить сейчас через кошелек MetaMask естественно, быть подключенным к сети Polygon. Нажимаете, нажимаете там Connected, законнектиться, далее подключиться, кошелек. И, соответственно, там, где я вам показывал, когда вы уже здесь купили монетки-блок, они у вас будут, и вы сможете там приобрести участок. Таким образом, здесь очень важно, по какой цене вы купите монеты блок. К примеру, да, 10% в год, кто-то скажет, это мало, криптовалютный рынок, но это как стейкинг, аренда жилья, вот его не стейкинг. Больше ну, никто не дает. Все там хорошие качественные монеты, где-то так и дают 10-15% годовых под стейкинг. Но вы же стейкаете не доллар, там не к доллару, а именно этим монетам. И чем ниже вы возьмете эти монетки, залочите, это вы можете заработать. И API, да. То есть 10% годовых и на росте токена. Но если вы возьмете вот на хаях, как сейчас глянем, дойдем до графика, то там будет, конечно, все очень печально. Поэтому нужно еще иметь в виду, какая стоимость токена и стоит ли, например, покупать прямо сейчас, чтобы заносить в ту же самую недвижимость. У них довольно большой уже Twitter. 330 тысяч читателей, каждый там, ну не день, но... Очень-очень много проектов присоединяется к ним и покупает у них там землю, недвижимость, арендует там. Здесь движуха, в принципе, идет полным ходом. И, к примеру, вы тоже хотите купить там офис, часть какой-то недвижимости. И она будет выглядеть именно вот так. Видите, вот если вы какой-то бренд, вот видите, Avalanche там купили, Pitboy там, Dex Tools. Вот так это все будет выглядеть. Jack Pal, Кукоин биржа уже купила здесь офис, полка стартер, полигон, полипанкс, этих не знаю, Элрон, смотрите проект, Binance NFT, CoinMarketCap, Solana, Syscoin, ну в общем куча уже проектов и таких знакомых брендов уже здесь себе понакупляли земли офиса. Которые будут там зарабатывать, не сдавать в аренду. Ну что они там будут делать, то уже их проблемы. Также, ребят, у них есть свой блокпад, площадка, где будет идти первичное размещение проектов. И где можно будет хватать какие-то иксы. Последний нашумевший такой проект был Sidious. И чтобы там поучаствовать, вам нужно тоже блокировать Естественно, и покупать токены блок. Без этого нельзя. Смотрите, что здесь нужно сделать. К примеру, если вы хотите попасть и взять какую-то гарантированную аллокацию на этой площадке, то вам нужно как минимум ну, залочить 125 тысяч блок. И тогда вы сможете купить гарантированную аллокацию на X2 от той цены, там, которая будет на IDO да, перед листингом. Ну и естественно, самое жирное, это максимальное 28 микс вы можете купить гарантированную локацию. Полтора миллиона блок вам нужно будет заблокировать на 30 дней. Самое минимальное участие это 25 тысяч блок вам нужно заблокировать. Но здесь лотерея идет. То есть, ваше участие, то есть, 10% вы можете... То есть гарантия какая? Из 100%, 10% на то, что вы выиграете локацию. И здесь всего лишь там на 1 никс Поэтому я считаю вот эти истории, они вообще как бы не гарантированные, не интересны, потому что вряд ли вы что-то будете брать. Если уже хотите, то лучше начинать хотя бы вот 125 тысяч блок покупаете и хоть какая-то уже есть гарантия, что вы можете взять. И то там, по-моему, не гарантированно, а именно надо... Чем быстрее нажать, вы еще можете не успеть. Даже и такое может быть, насколько мне известно. Так вот, 125 тысяч блок по данному курсу. Давайте глянем, сколько это в долларах. Вот, 125 тысяч монет. Это 4 тысячи долларов вам нужно туда закинуть. И потом вы при листинге можете покупать токены какого-то проекта, но на X2, как я сказал уже, сумму при IDO. И максимально полтора миллиона как видите, вам нужно при данной цене закинуть 46 тысяч долларов. И тогда вы уже будете снимать самые сливки с проектов, которые будут листиться на этом блокпаде. Я думаю, здесь тоже все понятно. Все это делается через сеть Polygon, кошелек Metamask. Здесь, кстати, можно еще Wallet Connect и Truss Wallet подключить. Также есть стейкинг, пулы. Более подробно здесь можете почитать сами. Здесь все подробно расписано. Итак, друзья, переходим к самому главному. Меня часто задают вопрос, ты купил токены блок или нет. Я всегда отвечал нет и покупать не буду. Цена еще была 15 центов, там 10 центов. И в принципе я правильно сделал, что не купил. Потому что здесь, если мы перейдем на график, мы видим, что хай был 17 центов, а сейчас торгуется по 3 цента. На CoinMarketCap мы видим рыночная капитализация уже 270 миллионов всего лишь. И объем торгов суточный 15 миллионов, что не так много. Что здесь самое хужее, что я видел и почему я не покупал токен? Потому что, смотрите, эмиссия у них 200 миллиардов. Ребят, 200 миллиардов. Это просто за голову взяться. Вот зачем такая эмиссия? Мне всегда казалось, когда такую эмиссию лупят, это чтобы людей запутать. Знаете, вот сколько у тебя токенов там блок? 100 тысяч. И чтобы человек чувствовал чувствовался каким-то мультимиллионером или я не знаю что. Но в переводе это 1000 долларов, к примеру, да? Ну вот зачем 200 миллиардов токенов? Из них, смотрите, в эмиссии всего лишь 4%. Сейчас может чуть больше, там какие-то первые разлоки были. Вот. А я не покупал, потому что я зашел на крипторанк и проверил, что у них там было на IDO. Я в нем, к сожалению, не участвовал. И здесь я увидел, что люди... На IDO покупали по 3.025. Вот такая цена была. И они прям при этой цене, которая сейчас сидят на 130 иксах. Как вы думаете, они будут скидывать вот эту всю историю? Конечно. А в моменте у них было 700 иксов. Понимаете? Вот в чем прикол. И как мне известно, я не знаю, может кто из вас был на IDO, подтвердите в комментариях, что вам даже не разблокировали вот эти, что обещали 10% или 20% по моему после листинга то есть здесь видите локап какой после листинга давали 10% и потом 20% давали на второй месяц и на третий месяц еще 20% токенов и насколько мне известно вот эти 20% там людям сразу не дали а если и дали то вроде как-то или 10% на листинге не знаю Ну что-то были какие-то татерки и сразу проект не давал, потому что, конечно же, ждали обвала, ну, боялись обвала цен, никому это не интересно. Блоктопе очень выгодно, чтобы их мегаполисы были проданы по максимальной цене. Ну, в принципе, они напихали за пазуху много земли по 10, 14, 17 центов. И это очень печально. Ну, как печально? Если вы какой-то миллионер проект закинули на 5-10 лет вперед, то, конечно, вам, в принципе, ну, еще и свободное, то вам там по барабану. Но если вы хотите максимально выжать из этого проекта, то, конечно, нам нужно дождаться коррекции. Дальше мы перейдем. А, так я не закончил. Где оно у нас есть сейчас? Вот. Эта цена IDO была публичная продажа. А еще, ребят, были продажи приватные, где вот 30175 продажа была. И количество токенов 12 миллиардов продано. Это жесть просто. Смотрите 10 миллиардов продано по цене 3,15 и 8 миллиардов продано по цене 301. Тут сидят люди на 325 иксах сейчас и на. Боже мой, 1745 иксов. На когда на хаях было. И у них смотри, при листинге 5% разлог, потом 10%. Каждый второй, третий, четвертый месяц и потом на пятый месяц 15% разлог, и на шестой, седьмой месяц, ну да, вот эти 15% и на восьмой 25 сразу. То есть, ребят, я вам хочу сказать так, что вот эти, когда разлоги пока не пройдут, а может там уже и медвежий рынок начнется, они будут продавать по любой цене. И лучше уже присмотреться к данному проекту, когда пройдут вот эти разлоки. Да, может они все там сливать и не будет, кто-то будет держать. Ну, я не знаю, как можно не сливать 325XO? Ну, будут сливать, будут, ребят. И это показывает, что даже маленькие пошли разлоки. И посмотрите на график, что делается с ценой. Мы уже имеем коррекцию 80%. Это хорошая коррекция на самом деле. Если вам чешется в одном месте, вы так... У вас подгорают, что вы не успеете куда-то, и вы боитесь, что отсюда цена сейчас стартанет и летит в небеса. Ну, берите. Ну, не берите только на по, по этот самый на максимальную да, какую-то котлету. Вот возьмите просто на 30% депозита. Если я говорю на 30%, я имею в виду не общего депозита, а вы выделили, к примеру, на проект «Блоктопию». Вот, допустим условно 1000 долларов да у вас есть 10 тысяч долларов вы хотите купить 10 проектов каких-то вот вы выделили 1000 долларов и 30 процентов это то есть 300 долларов вы купили сейчас потом я бы ждал коррекцию как минимум сюда в 90 процентов и цена в один где-то цен вот там набирать еще 30 процентов и потом если такая возможность появится и цена провалится еще ниже, там на 95-96%, при медвежьем рынке это 100% она там будет, то я рекомендовал бы, конечно, здесь, к примеру, вот по полцента уже набирать там на остальное и все, что ниже, то, конечно, уже тоже будет э, как бы вкусно и хорошо. Потому что, ребят, эмиссия 200 миллиардов очень огромная и разлоки еще будут идти-идти. И цена, естественно, будет скатываться, они будут продавать, потому что даже по этим ценам это сумасшедшие иксы, и люди будут фиксировать. И потом уже, когда уже будет следующий там какой-то рынок хороший, или, ну, неважно не важно, там рынок хороший или нехороший, просто вот вы будете считать, что вы взяли по хорошим ценам, дай бог, чтобы проект дальше хорошо развивался, вы уже входите в ихнюю систему, Покупаете в этой метавселенной там, недвижимость, рекламу, участвуете в долевых, там, участвуете, заносите в блокпад, в стейкинг, чтобы там, в блокпаде участвовать в раздаче там, других монет. Потому что есть разница сейчас купить 125 тысяч монет, например, даже по 3 цента, и есть разница по полцента купить 125 тысяч монет. Это совсем другие деньги, ребят. Поэтому итог у меня такой. Проект действительно очень хайповый, он очень перспективный, хороший. И единственное, что надо еще там владельцам, не знаю, кто там отвечает за вот проект этот, подумать, как здесь сделать какое-то сжигание. Чем-то надо жертвовать, чтобы уменьшать количество данных токенов. Их тупо дохрена, реально дохрена. И вот когда наберете там позицию по этим значениям, можно и даже нужно, скорее всего, участвовать в данном проекте. Потому что Метанцеленная – метан это действительно тренд, а Блоктопия обзавелся очень хорошими партнерами. Э -э самое главное, чтобы они не портили репутацию, особенно вот такими разлоками, как они пытались или пытаются частных инвесторам немножко обдурить, где-то задержать, чтобы не было конкретного сильного слива. Но... Увы, слив будет. Если вы уже дали по таким ценам людям закупиться, конечно, не будет фиксировать иксы. Это прокол ваш, что вы где-то дали. Выпустили огромное количество токенов и дали вот такую цену в 3.01. Что это такое? И, конечно, когда хайп метавселенных произошел, вырос ну, в сотни раз, то, конечно же, людям хочется продать. Но какой бы у вас проект ни был, люди будут фиксировать и хотят получить свою прибыль, которую им обещали. А если проект свои обещания не будет сдерживать, то, естественно, к нему доверие будет падать. Но я думаю, с блоктопией будет все хорошо, и поэтому думаю тоже присматриваться. Но я буду присматриваться только, если увижу цену в районе там, одного цента. Если даже будет какой-то сейчас отскок, или вообще не увижу цен там, в один цент цену, или полцента. Ну, не буду расстраиваться. Самое главное, вот я для себя наметил, вот по каким ценам, вот там я и буду брать. Вот это сейчас по рынку, даже 80%, меня абсолютно не интересует эта цена, потому что будет разлоки, будет еще сливы. Кому данное видео было полезным, интересным, поддержите лайком, пишите в комментариях, что вы думаете об этом проекте. Если у вас токены блок, участвовали ли вы в блокпаде, может вы уже недвижимость какую-то купили, может там